Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам покажу, как мы зарабатываем на нашей платформе K-MAT Club. В прошлую пятницу мы получили свои дивиденды, у нас инвестиционное есть направление, причем участвовать и зарабатывать можно совершенно в пассивном режиме и это конечно же очень и очень нравится мне и моим партнерам. Также подходит этот инструмент для тех, кто... Хочет зарабатывать в интернете, но не умеет приглашать людей. Так вот, наш инструмент «Стейкинг, пожалуйста» участвуйте, инвестируйте и начинайте зарабатывать. Инвестировать у нас можно от 10 долларов и уже каждую пятницу вы будете получать свои дивиденды. С чего компания платит нам денежки? Это КМАТ Клуб, у нас реально работающий бизнес, это IT-платформа и компания получает определенные доходы, так вот до 50% от своих чистых доходов компания делится со своими инвесторами, причем инструмент стейкинг у нас будет работать не на постоянной основе. Вот именно сейчас до декабря месяца у нас есть и у вас есть возможность зайти к нам в платформу и принять участие в этом инструменте для пассивного заработка. Каждую пятницу у нас начисление, процент меняется, все зависит от того, сколько компания зарабатывает за тот или иной период. Один учетный период у нас одна неделя. В прошлую пятницу у нас было 2% на сумму нашего депозита. Вот 20 долларов я получила. Вот здесь вот отражаются денежки, здесь я уже использовала небольшую сумму. Деньги выводятся у нас очень просто. Регламент 72 часа, но как правило за несколько часов денежки выводятся. Ну, максимально у меня было время вывода 12 часов. Выводим в тронах на трон кошельки либо на кошельки Perfect Money. Также есть возможность выводить в наших внутренних токенах и на этом зарабатывать, но это материал для другого видео. Итак, про стейкинг. Еще раз, каждую пятницу у нас идут начисления. Начисления могут быть разные, все зависит от доходности компании. В эту неделю у нас было 2%. 2% на долларовый депозит в неделю это очень хороший процент. КМ это... Наша внутренняя валюта для удобства. 1 км равен 1 доллару. И естественно все, что мы делаем, все у нас происходит в долларах. Депозит работает до тех пор, пока не увеличится в 5 раз. То есть у меня лежит 1000 долларов. Соответственно депозит будет работать, пока не увеличится в 5 раз и не станет 5000 если же я буду сюда подкладывать денежки, усиливать свой депозит, то окончательная сумма расчета со мной тоже будет увеличиваться. И скажу вам по секрету, что этот инструмент скоро будет закрыт. Он будет только для тех инвесторов, кто уже проинвестировали. Поэтому кто еще не здесь, либо кто из участников слушает мое видео, вы должны понимать, что в районе декабря 2021 года этот инструмент станет закрытым. Приглашать на этот инструмент уже будет нельзя. Увеличивать сумму депозита будет нельзя делать реинвесты тоже будет нельзя. То есть, вот сколько денег у вас будет работать в этом инструменте, вот столько денег у вас и будут выходить в x 5 Это очень и очень важно. Поэтому запрыгивайте. Пока еще не последний вагон. Все мои ссылочки находятся, как обычно, под видео. Все инструкции находятся под видео. Все мои контакты. Подключайтесь в мои чаты. Очень много полезной информации. Не только по бизнесу, но и по обучению, по элементам автоматизации в своем бизнесе. В общем, очень много интересного. А я с вами прощаюсь и до следующего видео. Всем пока!